Бывали ли у вас такие состояния или не состояния а ощущения, что жизнь без смысл? Угу. Хороший вопрос и правильный. Значится такие состояния, так такие вот моменты в жизни, что ты понимаешь, что как бы ощущаешь, что смысла нет, они возвращаются периодически по спирали ко всем. Почему? И это хорошо, это правильно. В другой традиции, не юридической, не буду сейчас углубляться, сказано, что ясность, ясность, да, это один из врагов. Да? То есть, когда у нас формируется ощущение, что мы все понимаем, все ясно, все определенно, все понятно, как жить, как делать и прочее, это один из врагов, потому что это некий застой. Да? Все время должно быть развитие. И поэтому на какой-то на какой битке спирали мы двигаемся, двигаемся, развиваемся, возникает ощущение, что все ясно, понятно, все определенно тебе, а потом дальше вдруг все это теряется, и ты в очередной раз видишь, что все плохо, все бессмысленно, ты ничего не понял, не разобрался, какая-то ситуация стала, с которой ты не можешь никак решить ее для себя, не можешь никак там объяснить людям, миру, там неважно, бизнесе. То есть, когда ты понимаешь, что вот руки опускаются, все плохо. Да? Но, соответственно, с каждой такой ситуацией вновь, если ты двигаешься по пути осознания ты уже более осознанно относишься к этой ситуации, и как бы, опять же, учишься на нее смотреть со стороны. Это не значит, что, соответственно, ты обязательно стопроцентно ее в человеческом плане положительно решишь. Да? Но твое отношение, опять же, к ситуации дает больший шанс, что ты из этой бессмысленности выберешь. То есть ты уже понимаешь, что это просто этап. Когда в первый раз у возникает ощущение, что жизнь бессмысленна, да, ему кажется, что она все себе – это конец. Жизнь бессмысленна, интереса нет. собственно, «Жизнь закончена – ничего не важно». Когда это приходит уже в десятый раз, ты понимаешь, что это просто этап. И Проживая это как тяжелое состояние бессмысленности другой частью своего разума, ты понимаешь, что это просто этап, надо его правильно прожить. И дальше ты вернешься, когда смысл опять появится, соответственно, и можно будет жить дальше. То есть надо это просто прожить. Но такие состояния ко всем приходят, даже приходят, так сказать, достаточно известным великим учителям, чтобы не говорил. Это нормально, потому что, еще раз повторю, пока мы находимся в этом человеческом теле, у нас есть некий довольно большой груз кармы, так называемый, да, то есть груз а, предпочтительных, зашитых в нас психологических реакций, так скажем, очень просто. Да? от которых уйти в рамках этой жизни целиком нам не получится. Да? То есть можно что-то с ними делать, но вот полностью взять это и стереть, это иллюзия, кто про это говорит, обычно просто лукавит, это не так. Да? И история показывает, начиная так сказать, с э, преданий индийских древних план про великих учителей, подвижников, там риши, богов и прочее, что даже они были таким вещам подвержены. То же самое с современными, со современными учителями, мастерами йоги и прочее, что не все так просто, представлять их некими так сказать, вот, святыми, которые ни на что не огорчаются, не печалятся, не реагируют неправильно, они не такие, да это и вообще не нужно, и любой из нас, и в том числе я, такие моменты проживали, да, что вдруг все плохо, жизнь бессмысленна, не знаю, за что браться, вот, у этого обычно всегда есть какая-то причина или в ситуации, или в конкретном человеке, но, когда ты знаешь, что это только этап, ты пытаешься так или иначе решить вопрос и пойти дальше, дальше, дальше, вот.